Так, друзья, самая лучшая проверка вашей наживки, какая она, хорошая или нет, просто берете и кладете его в воду, да, и вот так вот проверяем. Видите, краб кушает нашу наживочку с удовольствием. А раз он ее кушает, значит, она экологически чистая. Вот так вот мы заснимем. Вот и второй под Оба-на! Они друг друга тут дерутся, слышишь, за нее. Много. Явно вкусная наживка, слышишь, у меня. Вот хорошая жизнь у ребят. Сложилась. Вот они так тусят тут, дерутся. М -м -м. Вот. Проверив такую наживку, что она хорошая, теперь мы ее... Так, Ген, они у нее просто тупо содрали, слышишь, я не понял. Он не понял. Так, подожди, надо...